Добрый вечер. В этом видеоуроке я расскажу, как защитить флешку от вирусов без дополнительных программ. Защита очень качественная. И, на мой взгляд, она считается одна из самых лучших. И имеет шанс обеззревать вирус на 99%. Суть защиты заключается в том, что мы закрываем доступ к корневому, к корневому каталогу нашей флешки. А Перед этим мы создаем папку, в которую будем закидывать всю информацию. Давайте на, на примере я покажу, как это все выглядит. Вот у нас имеется флешка. Подготовлена уже. Нажимаем свойства и видим файловую систему FAT32. Нам нужна будет а, файловая система NtfS, так как, а, как вы видите, FAT32 имеет только 6 вкладок. Нам же нужна вкладка будет безопасность. Так что мы, нам следует форматировать ее. Но перед этим, если у кого-то есть информация важная, лучше ее перекинуть куда-нибудь. Так как после форматирования вся информация сотрется. Выбираем ТФС. Нажимаем форматирование. Сейчас у нас форматнется флешка. Все, флешка у нас форматнулась. Проверяем, что у нас на ТФС. Нтфс. И вот склад безопасность. Но перед этим мы сначала создадим папочку здесь. Назовем ее. Ну, как хотите, называйте. Я назову ее Home. Все, создали. Теперь мы приступаем к э, созданию защиты. Нажимаем правую кнопочкой по флешке. Выбираем свойства. Переходим на вкладку безопасность. И здесь э, группа пользователей, если у вас есть несколько, нажимаем все и изменить. Здесь мы убираем галочки все кроме а, чтения и список содержимого и нажимаем применить. Здесь нам дается такая ошибка, но это ошибка. нажимаем просто продолжить, так как у нас просто применяется а, наши изменения и доступ уже к корневой папке нету. Сейчас здесь ок, все у нас изменилось, видите Теперь давайте я сразу покажу на примере, что у нас произошло. Ну вот такой файлик копирую. И вот такая на вашу выдается. Вам необходимо разрешение на выполнение этой операции. То есть, получается, если у вас вирус, который вы пытает, копируется, ну, пытается попасть на вашу флешку, он э, должен попасть будет на корневую папку. А так как у нас нет доступа к корневому э, каталогу, то и вирус не сможет попасть. Теперь, чтобы могли, то мы могли работать все-таки с нашей флешкой, э, в созданной папочке мы должны дать полный доступ. Чтобы в эту папку могли закидывать информацию и ее могли редактировать, э, копировать, удалять и так далее. Все э, делается тоже просто. Выбираем папочку правой кнопочкой, свойства. Здесь мы выбираем безопасность, изменить и выдаем полный доступ. Нажимаем применить, окей. И есть окей. Все. Сейчас у нас применится. Вот открылась наша папка. И давайте этот же файлик. Копируем, вставляем. Все, у нас папка работает. Можно переименовать, сейчас покажу. Что у нас все, а в этой папочке будет все работать. Все. Но если мы захотим его перекинуть нашу флешку, здесь у нас ошибка. То есть корневый каталог недоступен. Минус этого способа заключается в том, что если вы хотите, например, перекинуть с помощью отправить на флешку, у вас выдаст ошибку, так как перекидывание идет в корневой каталог. А у нас он не имеет доступа. На этом видеоурок я хотел закончить, потому что я показал вам, наверное, самый лучший способ. Попробуйте его. Сами увидите, что вирусов вы на флешке найдете очень мало, Точнее, их почти не будет, шанс в падении вирусов это 1%. Многие с этим уже согласны, кто использует этот способ. Так что пробуйте, проверяйте, и думаю вам понравится. А так, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу «Помощь с компьютерами». И любые вопросы, которые у вас возникают, можете задать в этой группе, я с удовольствием на них отвечу. А так, спасибо и до свидания.